Так, ну, маленький обзорчик. Наконец-таки мы проснулись и вышли дойти до моря. Значит, это бассейн, горочка, лежаки, народ весь на море. Вот наш отель, Сурал. Здесь барная стоечка, можно напиточек какой-то замутить, музыка играет. Ну, тут мало отдыхающих. Значит, идем на море. На самом деле очень большая территория, до пляжа реально метров, наверное, 400, потому что мы все идем-идем. Отель у нас, получается, в середине номер, пока спускаешься, пока снизу. Вот это все остальное, это все принадлежит тоже Суралу. но мы туда еще в эти сосны не ходили, какие-то домики. Вот, дальше на пляже там есть перед нами вот здание, там бабушки пекут какие-то лепешки, а вот эта горочка, которая работает и в принципе мы сейчас может быть даже с Еленой Александровной и со Светланой Вячеславной прокатимся на горочке на детской прям в Бултых сделаем так ну наконец-таки мы добрались до моря наконец-таки мы пришли уже у нас собачка копает ямки вот ну, народа все здесь в общем-то все, все здесь море классное легкая волна ветерочек не жарко, могу сказать, вообще замечательно. ну, Отсюда отель не видно. Территория очень большая, идти метров 400-500 от отеля. Так море, конечно, классное. Народ купается, вода теплая, просто как парное молоко. Можно сидеть часами оттуда не вырезать. получать йод. Ингаляцию с солями. Наливают замечательные напитки. С вискарем Кока-Кола вообще хорошо мешается. Привет. Привет Москве!